Итак, скрутка, скрутка поясницы, все любят скрутку, давай ножку, вот так можно уже повесить, кто зацепил за стол. Uh -huh. Вот той рукой из-под себя, из под себя руку. Вот да, Оп. держим за ногу. Эту руку назад, голову тоже так вперед, и вот смотри назад. Вот туда. И ага. мы еще. еще выдох. Опа. На другой бочок переворачиваемся. Эту ногу наоборот, наоборот, эту, эту вверх, эту вот так вот зацепились. Ну, угу. коль, да. ну просто слегка придерживай, чтобы нога оползла. Руку назад. И смотри, вот пальцем показывают на крестцово-воздушных сочинениях. Видишь? Блокад. У нас, в принципе, на ноги глаза и голову туда повернулся. У нас, в принципе, такой, куда обращаешь внимание, там происходит воздействие. Да-да-да-да, давай. 2,5. Супер. А вы боялись. А у, да. у нас все получилось. До новых встреч, друзья.